Привет, друзья! Снова с Новым Годом, Рождеством, с наступающим Старым Новым Годом и так далее. А что у меня за спиной? А вот что! Математическая составляющая, часть 2. Нет, я неправильно сказал. Не часть 2, а второе издание. Снимаем вот эту замечательную оберточку, которая гласит, что это второе издание. И обнаруживаем, что оно... Изменилась чуть не в два раза. По сравнению с первым. Оно теперь еще и в такой твердой обложке, который... Джа! Ужас! Смотрите, ужас охватывает. Сколько страниц. Цветное, красивое. Думаете, что это за книга? Думаете, математика для гуманитарии? Ага! Размечтались. Я не скоро еще сподоблюсь на второе издание. Это мой друг... Коля Андреев, популяризатор математики в России номер один, как и я. У нас два популяризатора математики номер один. Так вот, эта его книга теперь поступила в продажу и ждет своих покупателей. Там куча суперсюжетов, там там нобелевские лауреаты в авторах. Ну, в общем, это под редакцией Коли Андреева сборник статей о том, как математика работает в жизни. Не то, что у меня там абстрактная, вот какая она красивая, абстрактная математика. А именно о математике в жизни. Вот когда меня спрашивают, а где это применяется? Мне всегда, э, во мне борется два чувства. Одно, тут, ну блин, ну зачем вы этот идиотский вопрос задаете? Это журналист обычно задают, да? А другая моя половина говорит, да ладно. Ответим, что все написано у Коли Андреева, да? Ну еще в книге Андрея Рогородского тоже с твак. Там тоже, кому нужна математика, прям так называется. Короче, это прям реклама, можно сказать, да? Рекламный ролик. Для моих друзей, вот. Ну и вот, собственно, идите за этой книжкой. В описании укажу, куда именно. Никаких, чтобы какие-то там, я не знаю, я уже такие комментарии иногда получаю, что плохо становится. Никаких процентов долей, откатов и так далее я не имею. Ни одной копейки от того, что я здесь порекламировал книгу Коли Андреева, мне не поступит, даже не надейтесь. Это просто дружеская помощь и поддержка. Вот так, так бывает.